Доброго дня, участники Немиркин шоу! Мы хотели сообщить вам, что мы ценим каждого из вас. Вся ваша поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам за любовь и поддержку. А теперь вернемся к видео. Как часто вы чувствуете себя одиноким? Хотя всем нам свойственно время от времени испытывать одиночество, что делать, если это чувство возникает чаще, чем мы привыкли? Если не бороться с ним должным образом, одиночество может перерасти в нечто вредное для психического здоровья. Если вы считаете, что страдаете от чрезмерного или хронического одиночества, хорошим планом может стать обращение за помощью к консультанту или специалисту по психическому здоровью. Это отличный первый шаг, который даст вам возможность поговорить с кем-то о ваших чувствах, которые вы испытываете. Хотя многие из нас могут чувствовать себя одинокими, если долгое время находится в изоляции, одиночество не зависит от одиночества. Одиночество, как и все наши эмоции, это состояние души. Исследования показывают что одиночество не зависит от того, сколько друзей или членов семьи рядом с вами. Напротив, оно зависит от того, насколько вы внутренне связаны. Вы можете быть окружены семьей или друзьями, но чувство одиночества все равно как-то сохраняется. Так что же с этим делать? Что же вам повезло? Потому что на сайте Psych2Go мы собрали список из четырех советов, которые помогут вам справиться с одиночеством. Первое. Подружитесь прежде всего с самим собой. Забота о себе – это то, что чрезвычайно важно для нашего психического здоровья. Правда в том, что мы можем чувствовать себя одинокими, потому что в глубине души жаждем дружбы с самим собой. Когда в последний раз вы были добры к себе, уделили минутку, чтобы расслабиться и отдохнуть только для себя? И я не имею в виду отключку после долгой ночи работы. Я имею в виду сознательное время, посвященное себе и своим мыслям, мыслям о себе, не о работе, не о драме, а просто о расслаблении. Это может означать расслабляющую пенную ванну вместо быстрого душа. Некоторое время, проведенное за занятием или хобби, которое вам нравится, или, возможно, посидеть с любимой книгой. Когда одиночество стучится в дверь, стоит заглянуть внутрь себя и провести некоторое время с другом внутри себя. Возможно, именно он поможет нам успокоиться и снять стресс. Это если мы действительно проводим с ними время. Подружившись с самим собой, мы не будем чувствовать себя одинокими в окружении других людей или в одиночестве, потому что всегда будем знать, что тебя прикроют. Второе. Проявляйте сострадание. Часто, когда мы одиноки, нам хочется, чтобы кто-то просто был рядом, чтобы кто-то понял нас и проявил сострадание. Немного сострадания может пройти долгий путь. Разве вы не чувствуете себя немного веселее, когда кто-то делает вам комплимент? Когда кто-то делает для вас одолжение? Разве вы не чувствуете себя более ценным и менее одиноким? Разве вы не хотите принести это сострадание другим людям и распространить любовь? Ведь не только совершение добрых поступков для других помогает им чувствовать себя веселее, но и нам самим становится веселее и менее одинокими. В конце концов, мы участвуем в одной из форм социального взаимодействия. Сострадание может стать шагом к обретению нового друга или просто к тому, чтобы чувствовать себя менее одиноким, зная, что ты, возможно, сделал чей-то день лучше. Согласно исследованиям психологов Эда Динера и Мартина Селигмана, альтруизм может привести к улучшению психического и физического здоровья, а также ускорить восстановление после болезней. Исследование визуализации мозга, проведенное Наоми Айзенбергер из Калифорнийского университета, показало, что оказание поддержки другим людям может оказывать уникальное положительное воздействие на ключевые области мозга, участвующие в реакциях на стресс и вознаграждение. Исследования показывают, что немного сострадания и поддержки могут предсказать снижение стрессовых реакций в мозге. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете себя одиноким, возможно, обратитесь к члену семьи или старому другу, которому не помешала бы поддержка. Сделайте пожертвование в благотворительную организацию или станьте волонтером в организации, которая вам не безразлична. Может быть, в организации по охране психического здоровья, занимающейся проблемой одиночества. Я уверен, что они будут рады поддержке так же, как и вы. Номер три. Найдите свое племя. Как уже говорилось, чтобы чувствовать себя одиноким, не обязательно быть физически одиноким. Вы можете находиться на шумной, казалось бы веселой вечеринке с другими людьми, и все равно вас не покидает это чувство. Возможно, у вас есть друзья или одноклассники, с которыми вы регулярно общаетесь, и вы с ними ладите, но у вас не обязательно много общего с ними. Возможно, вам даже не интересны темы, которые они обсуждают, но вы вежливо не остаетесь в одиночестве. Потому что, в конце концов, это ваши друзья, и вы заботитесь о них. Но иногда вы чувствуете себя не в своей тарелке. Это может быть связано с тем, что вы еще не нашли свое племя. Племя, что вы имеете в виду? Ну, поиск своего племени означает, что вы ищете людей, которые разделяют с вами общие интересы и идеи, или обладают чертами, которые вы стремитесь перенять. Мы все должны окружать себя людьми, которые разделяют те же интересы, чтобы мы могли не только обсудить то, что нам дорого, но и приобрести друга. Некоторым людям может потребоваться много лет, чтобы найти свое племя, они не появляются из воздуха. Вот почему вступление в онлайн-сообщество с интересами, схожими с вашими собственными, является легким началом. Если вам нравится определенная видеоигра, обратитесь к онлайн-игрокам и найдите друзей. Или, возможно, вы любите книги, присоединяйтесь к книжному клубу онлайн или лично. Возможно, вы быстро обретете свое собственное племя. Номер 4. Идеальной тенденции не существует. Если вы одиноки, вы, возможно, мечтали о том, каково это – быть идеально социализированным, представляя себя с идеальной группой друзей и лучшим другом, идеальным другом. Не хотелось бы вас расстраивать, но идеальных друзей не бывает. А это значит, что ваш воображаемый друг не такой, каким вы его себе представляли. Теория и исследования показывают, что люди с высоким уровнем перфекционизма более подвержены риску депрессивных симптомов и суицидальных мыслей, поскольку их чувства отчужденности, изоляции и одиночества более интенсивны. Дело в том, что перфекционизм и социализация могут даже помешать им общаться вообще, потому что, когда они ищут идеального друга, они не могут найти его нигде. Философ и автор книги «Философия одиночества» Ларс Свенсон утверждает, что люди с хроническим одиночеством могут быть социальными перфекционистами. Свенсон объясняет, что социальный перфекционизм чаще встречается у одиноких людей, чем у неодиноких. Одинокий человек думает, что его не любят и что никто с ним не подружится. Но, возможно, проблема скорее в том, что поскольку они предъявляют такие невыполнимые требования к дружбе и любви, они не способны полюбить или подружиться с кем-то. Способны ли вы подружиться с кем-то? Безусловно. Не позволяйте перфекционизму мешать вам завести нового друга. У людей есть недостатки, и не каждое социальное взаимодействие должно быть удивительным. Временами оно может быть неловким или даже глупым. Когда мы смиримся с тем, что дружба может быть грязной, неловкой и глупой, мы сможем чувствовать себя немного спокойнее, когда дело дойдет до поиска нового друга. Если вы думаете, что ваш перфекционизм мешает вам найти друга, знайте, что кто-то есть для вас, но он не будет идеальным. И несмотря на все недостатки, вы все равно будете любить друг друга и, возможно, даже станете немного менее одинокими. Кто-то есть и для вас, просто нужно продолжать искать. Итак, попробуете ли вы воспользоваться этими советами? каким онлайн-сообществом вы присоединитесь? Дайте нам знать в комментариях. Использованные исследования и ссылки приведены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки и уведомления на иконке для получения новых видео от канала Немиркин и суперспасибо за просмотр. И если это видео помогло вам, пожалуйста, сообщите нам об этом, поставив лайк и поделившись им с кем-то, кто, возможно, чувствует себя одиноким. В конце концов, это видео может стать отличным способом протянуть руку помощи и поддержать кого-то, кто страдает от одиночества. И в процессе, как знать, может быть у вас появится новый друг.